Ну вот, сейчас буду пробовать э, прошивать соляриса на автомате 1.6. Прошивку подготовил и буду делать при помощи мультифлешера. Да, сегодня через канматик все это хреноче проверим как он работает то есть одишники читается нормально сейчас подгружу прошивочку специально подготовлена все шивку загрузил я попробуем загрузить все это дело Пошло все. Подождем, сколько он будет шить по времени, пока не знаю. В принципе, уже пошел. Но это опять же, при помощи сканматика прошивая, считывал я при помощи Диалинка. Сам мультифлэшер, в принципе, заточен на, в, по большей степени, на open-port как таковой. Но open я не пробовал. Он у меня есть, в общем-то, даже с собой. Сейчас попробуем записать, запустим все это. Да, прошивка специально подготовлена под запись под UBD И мультифлэшер 3.16.22. Пошел там банками стирать, я не знаю, что он тут. сколько это будет все длиться. Ну все, успешно записано. Отлично. Читаем айдишники. Все вроде прочиталось. Включаем. включаем запускаем ну, все работает нормально то есть мультифлешер нормально прошивает единственное я говорю что вот э, настройки тут по большому счету э, он под open port изначально но с канматиком э, с 2 pro два проще прошивал в принципе все нормально стабильно в общем, можно пользоваться Хотя, как я и говорил, у меня он уже несколько лет Я им не пользовался Лежал просто так Но я думаю, что сейчас проедем, прокатимся Поедем, прокатимся и посмотрим, как будет ехать Так что, смотрите дальше Ну вот, мы выехали покататься Уже, правда, темно стало И пробки у нас 19.26 Самое такое как раз время, когда народ валит С работы Знаю. можно в принципе и дальше прокатиться там, я думаю, что, а потом там где-нибудь дальше развернуться и проехать. Ну давай, поехали. Можно здесь. Поехали. поехали дальше, да. Ну опять как как обычно пробки, то есть прошилось все вообще идеально, то есть вообще никаких проблем не видел, все четенько как бы отредактировал, зашил, запустили, все работает. Я не знаю, сейчас, наверное, особо. Она не по идее, должна чуть, чуть получше идти. Да, она едет нормально причем. Ну, и реакция на педаль нормальная должна да. быть. Она откликается сразу. Ну, вот, там отклик задержек нету. И э, нарастание момента, оно такое более бодрое. И плюс еще фазорегулятор накручен так, что низы появились. Потому что стандартной заводской вот этой прошивки, нормативами европейскими низы эти просто как бы их нету потому что они перекрытие валов точнее вала там один вал здесь делают так чтобы перекрытие как раз было лютое при этом как бы травится своими же выхлопными газами и дожигают его а все по идее должно быть наоборот наоборот должно быть перекрытие небольшое либо его вообще не должно быть там как такового ну, то есть, чтобы наполнение увеличить, а увеличив соответственно наполнение мы можем нормально прибавить в моменте, а на высоких оборотах получается наоборот, они перекрытие делали не большое, а наоборот маленькое, то есть все, все ровно не так как должно быть. Нет, на самом деле сейчас скользко, да. Плюс ESP еще отрабатывает, наверно. чуть это мойка светится. Это что за Эко, Когда, ну вот он сейчас погаснет. Когда в одном режиме едешь. А, ну я понял, он там это с топливом для экономии топлива, в общем. Но сейчас не знаю, попробуем здесь, потому что машин нету. В других местах тут просто навстречу едут толпами народ с метро оттуда. Потому что многие на метро ездят, машина оставляет у метро, а потом до дома доезжают на машине уже. Ну самое главное, что все отлично работает, зашивается. Мне вот это нравится. конец очень быстро. Скользко, да. ну не, прихват у нее появился нормальный, не так и мягенько, довольно таки переключение мягенько. то есть нету ничего такого. ну вот это самое главное. и, и органе ничего. и на педаль, конечно, реагирует вообще просто изумительно. ты еще последи потом за расходом топлива обязательно, потому что реально он должен снизиться у других ребят Дима в Оренбурге шил тоже у них расход упал на литр то есть ну в том же стиле ездят все тоже та же самая дорога от, ну на работу с работы и топливо расход ну то есть упал реально на литр то есть это уже очень сильно в общем все как бы вроде бы нормально у нас для... Посмотрим. Ну и опять же, у нас не было морозов, вчера был наоборот снег повалил, сегодня подмерзло, у нас минус 5 где-то стал, минус 6 даже он на приборке показывает. Так что, ну, все хорошо, ну да, отклик должен быть нормальный, я потом еще на машине сестры тоже попробую по идее это у вас же одинаковые да, вот, вот, ну да. вот и все, так нет, у вас же кузова одинаковые да. у нее то же самое и попробуй на ней, может быть прошивка немного другая но в принципе все одно и то же также у племяшки еще есть Рио э, последний э, тоже с 1.6, тоже автомат. но там другие уже блоки, тут больше э, одиннадцатый, 12 стоят 17, 9, одиннадцать или 12, а там уже двадцать второй стоит более современные там два вала два фазика здесь здесь всего один на впускном валу есть, вообще, ну, вот как хороший ну, как бы вообще обалденный да притом это еще ограниченная крутящий момент, потому что коробка начинает с ума сходить, иначе, то есть, ну, нельзя там весь реализовывать его момент, иначе коробка начнет выпендриваться. Так что в принципе можно будет прошивать у нас потом э -э, прошивочки. Вот Женя, как раз, сказать это мой друг еще с детского сада, можно сказать, да. мы же с детского сада с тобой детского еще. С детского сада, да. Для самого. И он покатается, испытает, соответственно, будет понятно, что еще может докрутить там надо. Если что, докрутим, там, допилим. Ну и после испытания уже можно будет прошивать, соответственно, всем уже, я думаю, что проблем не будет. В принципе, как бы изначально все нормально. Да, продолжение, естественно, будем потом снимать. Если, ну, я еще поправлю, это я как бы накидал прошивку такую на скорую руку с наработками Димы, естественно, с Оренбурга. Плюс там много изменений. Я ему скину тоже прошивку, он посмотрит. Ну и будем все это доделывать. Так что не забывайте, опять же, под видео ходить по ссылочкам вконтакт и на драйв. Ну и жмем кнопочку подписаться и колокольчик, чтобы оповещения приходили. Ну и всем пока. До новых встреч.